Я познакомилась со своим мужем восемь лет назад, и понесло, закружило, как бабочка тогда порхала. Потом свадьба, рождение дочери, первые неловкие шажочки, первая мама. Так и годик прошел, потом второй. Мы наконец-то переехали от свекрови, которую я всем раздражала. Думала наивная, что так нам будет лучше, и на этом рай закончился. Мужа как будто подменили, он вечно в командировках, дома его никогда нет, я с дочей одна, вечные сообщения от его баб, помню его отговорки, как он выкручивался, оправдывался, как меня молила свекровь не подавать на развод, мовляв та девка сама к нему липнет, вешается на него, и знаете что, простила, ради дочки простила, а для себя поняла, что не люблю но ничего хорошего не получилось, опять измены, к тому же пить начал, дома я была тварью, шалавой тупорылой, как же я ждала того момента, когда он уезжал, и как ненавидела то время, когда он был дома, вот так прошло 4 года, да, 4 зря потраченных мной года на чужого мне мужика, как-то раз после очередной пьянки он меня ударил, Ему не понравилось, что я отказала ему в близости, деньги тогда забрал, карточки порезал, выгнал из дома. Ночь, зима, снег, мороз, я шла с дочкой к брату на другой конец города, а утром муж примчался, не понимая, где я делась и что произошло, он так пил, что не помнил, что творил, извинялся весь, кольцо подарил, и я простила. Простила, чтоб опять терпеть оскорбления, унижения, побои. Родители уговорили переехать к нему в другой город, в другую страну, так как он работал в другой стране. И я поехала. Как он распинался, что теперь все будет отлично, что он любит нас, что все для нас сделает. Верите мне? Сделал? Он кинул меня в чужой стране, с ребенком, без работы и средств к существованию, ушел на работу и не вернулся, звоню не отвечает, написал, что я его достала и что мы надоели ему, сижу, и плачется и не плачется, я не знаю, что делать, как дальше жить, как поступить правильно, вчера чуть таблеток не наглоталась. если б не дочь, меня бы уже не было. Вот что этим мужикам надо, жрать всегда наготовлено, убираюсь каждый день, носки его стираю. С друзьями везде ходят. Это я в четырех стенах сижу, одна, хотя у кричи, я очень кошмарно устала, я хочу тишины и спокойствия. Я хочу любить и быть любимой. Где же это светлое чувство, где человеческие отношения, почему люди не ценят то, что им дано.